Первый запуск электростанции EB-14230 SLE, моделька предусматривает электростартер, топливный экран включили, воздушную заслонку вытащили на себя, масло залито, запуск ключа.